всем привет вы на канале самовар если у вас не открываются всплывающие окна в центре уведомлений сети или смена раскладки клавиатуры вам необходимо сделать следующее нажимаем win r либо правой кнопкой мыши на пуск нажимаем выполнить и вводим команду regedit редакторы реестра запускаем его Теперь нам необходимо с вами провалиться по следующим вкладочкам. Uh, hk current user, затем software, policies, так, не вижу, где у нас policies, оп, не туда я попал, software, policies, uh, Microsoft, Windows. Вот, а, нажимаем правой кнопкой мыши по папке Windows и создаем раздел, называем его Explorer. Далее мы его выделяем, а, нажимаем справа на пустое поле правой кнопкой мыши, выбираем создать параметр dword 32 бита и сюда забиваем Disable Notification Center, жмем по нему два раза и задаем значение 0. Если этот параметр у вас уже есть, то просто меняйте на значение 0. Перезапускайте компьютер и проверяйте, появилась ли у вас кнопка уведомлений. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока!